Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале криптотеме. Сегодня столкнулись с нисходящим движением биткоина и давайте разберемся и подумаем, что же это коррекция или это окончание восходящего движения. Genesis Trade Club – это надежный инвестиционный фонд, трейдером которого я являюсь. Фонд создан специально для инвесторов с малым капиталом. Принимают инвестиции от 100 долларов с гарантированной выплатой от 18 до 21% ежемесячно. Если ты устал терять деньги на крипторынке, доверь их профессионалам. За регистрацию по моей ссылке ReefBag 5% процентов отклада. ссылка в описании. Друзья, сразу кто не знает, хотел бы поделиться с вами тем, что есть мой бесплатный канал в Телеграме, в котором я выкладываю свои трейды, информацию по поводу них, как я их провожу, внутри дня имеется в виду, да, то есть это то, что я торгую. Сегодня вот была одна плюсовая сделка достаточно хорошая, одна ушла в ноль, закрылась, закрылась она в ноль, вот она, но дело в том, что... С чем это связано, да, почему сделка не, не была плюсовой, потому что я почему-то у меня сдвинулись мои уровни, те, которые я отмечал ранее, и получилось так, что вот здесь вот я почему-то решил на нисходящем движении взять лонг. Очень, конечно, странное решение, но об этом <laughs> это я уже понял немножечко погодя, после того, как э, вижу, что инструмент как бы не собирается все-таки идти, Идти вверх, а он наоборот разворачивает, цена разворачивается. И я, конечно, быстренько передвинулся в безубыток, тем самым ничего не потерял. И вовремя сообразил всю ситуацию рыночную, естественно, подкорректировал. И получилось взять отличный, отличный шорт, вот прям в аккурат от этого уровня, где цена прошла. Конечно, вот здесь вот тоже... Я как бы смотрел на него, но пока еще голова не, не перестроилась на падающее движение. Поэтому я немножечко пропустил вот это вот. Хотя его тоже можно было взять. Отличная отработка уровня уже получается снизу. Да? Мы отработали здесь сопротивление, которое было поддержкой. И, собственно, сделали очень даже хорошее движение. И, кстати, четко к тому потенциалу, который я описывал. Вот здесь я говорил о том, что... Беру шорт и потенциал Я набирал 8202 И как раз он в него Воткнулся вот здесь вот Но я закрыл позицию раньше И почему закрыл? Потому что нервы короче, у меня не выдержали Вот здесь вот это вот Долго очень проходило Это, это сопротивление И я все-таки решил закрыть А вот здесь вот, да, вот здесь Здесь она хорошо зашла Но в общем я побоялся Что до вот этого вот Фитиля дойдет, цена, и дальше она не пойдет. Ну, в принципе, уткнулась четко в уровень здесь, и сейчас там, кстати, консолидируется. Вот. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, не всегда, конечно, не всегда получается выставить именно перед самым трейдом, потому что, вы понимаете, на битмиксе, чтобы поставить ордера, это их нужно сделать лимитными, туда-сюда. В общем, такая подготовка есть небольшая к трейду. Это, конечно, для меня лично минус. Я люблю сразу заходить рынок четко, да, то есть зашел, и все хорошо. А здесь нужно немножечко по такой заниматься ерундой, вот время потерять, но ну и тем самым я выкладываю чуть посты попозже. Так, все, с этим закончили, поехали к нашему сегодняшнему гвоздю программы, скажем так, да? Так, друзья, в прошлых видео, естественно, они будут в подсказках посмотрите, где я говорил о том, что есть вероятность цене дойти до уровня в 8500. Ну, я его там говорил диапазоном 8 300 8 500 по моему так где-то и собственно сейчас мы это и наблюдаем мы уперлись в него и показываем здесь либо коррекцию либо это у нас сейчас возникает здесь консолидация определенная после которой существует большая вероятность того что цена все-таки выйдет еще выше но в то же время мы понимаем для себя что цена постоянно идти вверх не может следовательно если мы вот здесь вот отконсолидируемся или же просто скорректируемся сегодня и даже пойдем ниже то Ниже у нас здесь ценовая пустота. Как мы шли вверх, обратите внимание, мы шли практически двумя импульсными свечками без остановок. да. Точно так же мы здесь и падали. Соответственно, если нигде не зацепимся по дороге, то мы, собственно, упадем точно так же до 700, 700, семь 700 Вот этот вот предыдущий уровень поддержки, который был, возможно, он тоже станет поддержкой в дальнейшем. Что послужило вот этому движению? Мое личное мнение, это то, что там, Появились какие-то манипуляции относительно принятия ETF. Вчера прошла информация, что ETF вроде бы как перенесен на конец сентября, ой, простите, на конец августа, на 26 то ли число, в общем, 20 числа. Потом я сегодня уже встретил информацию о том, что все-таки тот ETF, который изначально был инициирован CBOE, по-моему, да, в вот этой товарной бирже он по плану будет проходить 10, то есть по плану будет приниматься 10 августа другой инициатор который там тоже был заявлен я сейчас к сожалению его название не скажу он якобы перенесен 26 число но тем не менее вот это вот все немножечко то ли негативно отразилось на рынке то ли это просто как банально стандартная коррекция рыночная, да, ничего в этом сложного, возможно, не предвидится. Но опять-таки никто вам точно не скажет, в том числе и я. Вы уж меня простите, но так и есть. Я лишь только могу объяснять те события, которые могут происходить при тех или иных ситуациях. То есть поняли, да, что если мы здесь не задерживаемся, все-таки идем вниз, то мы падаем сразу к поддержке 7700 и там же будем смотреть, как будет происходить ситуация. Но пока так, если рисуем консолидацию, И все хорошо, новости положительные. Дальше то... Цена вверх, естественно, у нас еще на пути 8700, я не знаю, насколько этот сильный уровень, возможно, даже можем дойти до 10 тысяч. вот это, конечно, было бы очень здорово. Вот та информация, которую я хотел с вами поделиться, на этом у меня все, друзья, большое спасибо за внимание, переходите по ссылкам в описании, там много чего интересного, подписывайтесь на канал в Telegram, подписывайтесь на YouTube, новые видео на подходе, спасибо большое за внимание, пока.